всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я отвечу на э, тоже достаточно частый вопрос насчет автоматизации э, звучит он примерно так что делать если я удалил все параметры если у меня нет никакой автоматизации на треке я ничего не вижу никакой автоматизации но при этом определенные параметры у меня постоянно меняются например гром громкость или какой-то эффект у меня постоянно понижается я не знаю в чем проблема э, Ну, ответа тут скорее всего два Первое, это возможно, у вас была какая-то MIDI-автоматизация, например. Вы назначили на какой-то MIDI-параметр своего своей MIDI-клавиатуры или своего синтезатора какой-то параметр в том инструменте, на котором вы играете. И он прописался в момент игры. То есть, например, вы крутили ручку фильтра, и у вас параметр, который контролирует этот, эту ручку фильтра, просто прописался в MIDI-автоматизацию в сам регион. Но это такая, скорее... Часто встречающийся момент, но о нем, как правило, все знают. То есть те, кто занимаются записью вот этих midi контроллеров как правило, помнят про это, и у них проблем никаких нет. То есть все, нужно зайти просто в пиано-ролл здесь в автоматизацию, и здесь э, в списке. Выбрать нужный какой-то параметр, например, MIDI-контрол какой-то. Как правило, здесь внизу будет юст показан, что у вас какой-то э, параметр контролирует открытие фильтра. И здесь, собственно, будет внизу у вас график, который можно отредактировать. Поэтому это не такая частая проблема. Чаще проблем возникает э, в том, что многие забывают о том, что автоматизация бывает двух типов по умолчанию это трековая автоматизация вот здесь видно у нас на каждой на каждом на каждой дорожке у нас написано слово трек это написано не просто так у нас здесь показывается сейчас трековая автоматизация и как вы видите у меня здесь изменяется два параметра фильтр envelope у синтезатора и соответственно котов вот так это звучит Ну, я думаю, идея понятна, что у меня здесь идет автоматизация некого параметра. И вы сейчас уже увидели, наверное, что я залез сюда, нажал, мне что-то поменялось. Сейчас я это, об этом расскажу для тех, кто не понял, что произошло. А, давайте посмотрим еще раз. То есть у меня а, было автоматизировано вот здесь два параметра. Котов и фильтр Envelope. И вот мы видим, что вот эти параметры, котов и параметры decay у нас меняются во времени по этим графикам. То есть, соответственно, если мне не нужна эта автоматизация, то я ее просто здесь выбираю и отключаю. Либо можно глобально отключить вот здесь. И, соответственно, вроде кажется, что, ну, все хорошо. А у меня сейчас ничего не будет меняться. И действительно эти параметры стоят на месте, но мы видим, что здесь что-то меняется все равно. То есть, если я захочу фленджер поставить, например, вот в это значение и нажму воспроизведение он у меня автоматически перескочит в какое-то свое значение. И вот у многих часто возникает такой вопрос, что почему-то в каком-то месте у меня вдруг громкость повышается, вдруг панорама куда-то съезжает, вдруг какой-то эффект включается, хотя никакой автоматизации у меня нет. И вот, скорее всего, проблема в том, что просто... Такие пользователи забывают про то, что была прописана э, регионная автоматизация. То есть, если я здесь нажму на слово трек, вы ведь у меня переключается на слово region. И теперь у меня показывается автоматизация, которая прописана в каждом регионе. То есть, это автоматизация, которая вшита в конкретный регион, и она не имеет ничего общего с э, автоматизацией всего трека. То есть я могу этот регион перемещать. Э, спрошу don't move и у меня соответственно перемещается вместе с ним автоматизация в то время как если я захочу переместить трековую автоматизацию вот видите она мне не переместилась потому что я сейчас выбрал параметры don't move а, у меня каждый раз спрашивает лоджек про нужно ли переносить а, автоматизацию трековую вместе с регионом я сейчас пока выбираю don't move Соответственно, бывает вот что про это забывают. Поэтому обязательно проверьте, если у вас возникла такая же проблема, проверьте, нет ли регионной автоматизации. Если что, ее можно просто тоже так отключить. То есть, если она мешает вам, но вы не хотите ее удалять, вы просто можете параметры определенные отключить. И пока его оставить, переключиться обратно в трековую автоматизацию и уже работать с трековой автоматизации то есть еще раз трековая автоматизация у нас применяется ко всему треку вне зависимости от регионов то есть регион у нас здесь может вообще не быть а при этом автоматизация какая-то прописана и все чтобы вы сюда бы не вставили в этот э, на эту дорожку у вас будет эта трековая автоматизация э, все равно работать. то есть она как бы независимо от того что происходит на дорожке в виде регионов а регионная автоматизация она наоборот она привязана полностью к региону и бывает такое что вам только в конкретном каком-то регионе нужно, чтобы, например,... В... Открывался фильтр или еще какой-то параметр менялся. При этом вы не хотите трогать треку и автоматизацию, потому что в целом на треке у вас параметры стоят нормальные, вам неохота вот эти вот графики рисовать и так далее по всему треку. И в этом случае регионная автоматизация очень полезна, особенно если вы часто копируете, например, как в танцевальной музыке, где очень много копированных партий. Вы могли прописать какую-то сложную автоматизацию фильтра. Это не обязательно должно быть какая-то плавная, это может быть что-то такое сложное достаточно. Открытие-закрытие, какой-то ритмический паттерн, и вы, ну, естественно, его прописывать каждый раз, это очень сложно, копировать тоже не очень удобно Проще записать его в регионную автоматизацию, и вместе с этим конкретным регионом, если он где-то будет еще использоваться, просто копировать э, вместе с автоматизацией То есть это гораздо удобнее, чем использовать э, ту же трековую автоматизацию, например и постоянно постоянно копировать эту автоматизацию вместе с регионом как вот здесь например сейчас я выбираю копия и у меня только тогда у меня копируется эта автоматизация вместе с регионом вот но опять же это конечно уже на усмотрение каждого то есть каждый работает как ему удобнее я сам редко пользуюсь э, региональной автоматизацией но порой она бывает реально очень полезна главное просто про нее помнить не забывать что она есть потому что вот в таких случаях вызываю возникают вот такие вопросы а что делать у меня пропадает группа хотя никакой автоматизации нет вот так что я надеюсь теперь с этим понятно обязательно пользуйтесь регион автоматизации тогда когда это вам будет удобно ну что ж в этом видео все увидимся с вами в других видеозаписях всем пока